Короче говоря, нас похитила Грэнни в реальной жизни. Это был обычный день, и ничего не предвещало опасности. Аня с Кисой Алисой уехали в Москву. Алиса впервые в своей жизни уехала из дома, представляете? Влог об их поездке и о том, что там с ними случилось, вышел сегодня на нашем общем канале Magic Family. Обязательно посмотри, такого ты еще не видел. Кстати, там Киса Алиса встретилась с Жаном. Помнишь его? Короче, ссылка внизу. А мы остались дома одни, и к нам должна была прийти няня. Пока мы ее зажидались, мы решили надеть супергеройские костюмы и объявить по нашего челленджа питомцы-супергерои. Мы посмотрели очень много ваших выполнений челленджа в инстаграме и тиктоке и везде. И выбрали пять самых, как нам показалось, интересных и сложных работ. Вот они, пять победителей. Ксюша Перси очень постаралась и с ней мы будем даже общаться по видеозвонку. Джек, Рассел, Николь. Получились очень классные ролики. Пудель Сара тоже сделала и супергеройские также Йорк Мишель и ее хозяйка сделали целых две работы. И Йорк Шанечка тоже попал в пятерку победителей. И эти ребята получат от нас подарки. Крутые супергеройские аксессуары. Игрушки и миски от американского бренда Buckle Down. Из их официальной коллекции Marvel DC. С настоящим калифорнийским дизайном. А если ты хочешь для своего песика такие же супергеройские штуки, ссылка именно на официальный магазин Симбео, где можно их купить в описании внизу. Промокод Magic. Ну а нашей няне все не было и не было, и мы решили пойти погулять, но все двери в доме были закрыты. Мы заметили, что в окне что-то мелькнуло, но потом решили, что нам показалось. Мы не знали, чем заняться себе новые летние футболочки, валялись в кровати, занимались музыкой, поиграли немножко в игрушки, и даже нашли Анину заначку с нашими вкусняшками и съели их, по антистрессами, но нам все равно было скучно, и тут Миша предложила, а давайте поиграем в прятки по всему дому, нам всем понравилась эта идея, чур я не вожу, сказала Софи, я тоже водить не хочу, сказала я, и Мишка тоже убежала прятаться, так надо найти и тоже искала место где спрятаться Может быть в самой дальней комнате Может быть не запрыгнуть в кровать и залезть под одеяло Нет, слишком просто Может быть прятаться в одной из ванных комнат Может в одну запрыгнуть Нет, не пойдет Может в унитаз Нет, вдруг утону И уплыву в какашечные дали Так, надо найти самое дальнее и сложное место О, кажется я придумала Отлично, тут он точно меня не найдет По крайней мере будет искать очень долго Найдет последнее, я выиграю В итоге Иван стал водить Он стоял в углу и считал А в это время за окном снова мелькнула какая-то тень Но мы ее уже не заметили один, два, три, 4, 5. Я иду искать Эйвен услышал, как разбилось стекло Кажется, я как то будто... Сейчас найду Он подумал, что кто-то спрятался или холодильник и разбил какую нибудь тарелку. Но на кухне никого не оказалось, и в холодильнике никого не было, и в посудомойке, и в шкафу с посудой. Хм, очень странно, что же это был за звук. Ага, может в кабачках кто нибудь прятался? Нет, что то не похоже, я думал будет легче. А в это время Мишка наконец-то нашла место где спрятаться и сидела в своем укромном местечке, но тут она услышала чьи то шаги. Нет, меня быстрее всех. Вдруг она увидела, что это какое-то живое существо похожее на человека, с палкой и непонятное странно выглядящее, издающее непонятные звуки и хрипы. Нечто приближалось к ней и тут Миша сказала: "Вы вы вы вы кто? Вы не очень похожие на няню. Вы похожи похожи на" продолжал свои поиски в другой комнате. Он никак не мог никого из нас найти. Не понимаю, куда они могли подеваться. Может быть, вот тут-вот? -хм. Тут тоже никого. Я никак не могла решить, куда бы мне спрятаться. Я уже слышала, как Эйван ищет. Надо скорее прятаться, но куда? Куда? О, привет, двойник. Ты тут откуда? Ладно, потом поговорим, мне еще спрятаться надо. О, кажется, я знаю отличное местечко. Я спряталась и не знала, что произошло с Мишей. И вдруг Эйвен тоже увидел это нечто. Ждали няню, а пришла я. ха ха ха ха ха, -ха. Это, это, это же Гренни! прошептал он. Куда, куда бы спрятаться? А никуда. Сказала ему бабка Гренни, Что ты сделала с нашей няней? А вы, я смотрю играете. Давай поиграем, милый пясик. Иван пытался убежать, но Грэнни схватила его. А -а -а. Мы с Софи продолжали прятаться. И не знали, что происходит вокруг. Что-то долго Эйвена нет. Значит, он, видимо, совсем не может меня найти. А -а -а. А -а -а. Вы кто? Штаны распахнулись, и Софи увидела, что на нее смотрит бабка Грэнни, как из игры. А ты, Эйвен, изменился, пока меня искал. Шутка, Сказала бабка. Да и на няню вы не похожи. Вашу няню я устранила. Теперь я ваша няня. Она похитила и Софи. Эйвен и Мишу уже сидели в заложниках с завязанными ртами в каком-то старом Греннином чемодане. Чемодан стоял на высоком шкафу, и они даже не могли никак подать нам никакой знак. Гренни несла Софи в чемодан. А та еще не знала, кого она уже поймала и стала кричать. Ребята, бегите, убегайте, зовите на помощь, тут бабка Грэнни. Надо было все-таки в холодильник спрятаться Думала я сидя под креслом И вдруг я расслышала крик Софи Что же случилось, пока мы играли в прятки? И вот тут-то я услышала Как какой-то жуткий голос Недалеко говорит Осталась одна Раз, два, три Четыре, пять Я иду искать Иди к своей новой няне Я старалась сидеть тихо Но было очень страшно я увидела, как чьи-то жуткие ноги подошли к креслу. Играешь со мной в прятки? Но я тебя нашла. Последнее, что я услышала. Страшная бабка Гренни с палкой уносила нас в своем старом чемодане подальше от дома. В неизвестном направлении. Что она будет делать с нами? Может сделает из нас чучело? Или сварит суп? Или... Все, хватит Юми. Юми, хватит рассказывать эту историю. Правда, уже очень страшно. Ну так это же страшилка. Все, хватит, дурацкая история. Аня правда уехала, мы одни дома. И ждем няню, как-то жутко теперь. Да это же просто страшилка. Вы это слышали? Ага. Ага. Я испугался. Я тоже. Как Кто-то пришел. Но мы же закрыты снаружи. А у няни должен быть ключ. Значит, она должна открыть сама. Вы, вы, вы тоже это слышите? Юми, это уже не смешно, твоя история повторяется. А это тут при чем? Скажи, что это не пранк. Это не пранк. Точно не пранк? Нет. Юми, кто-то идет, вы слышите шаги? Кто-то открывает нашу дверь. Надо прятаться. Короче говоря, крайне в реальной жизни.